Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья. Поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Спасибо за участие в нашем путешествии. Немиркин поздравляет вас с месяцем осведомленности о психическом здоровье. Так важно, чтобы этот месяц был посвящен распространению информации о заболеваниях, которые нельзя увидеть. Когда вы думаете о депрессии, о чем вы думаете? О грусти? Мысли, связанные со смертью, неотвеченные звонки или сообщения? Все это очень распространенные и заметные признаки депрессии. Но знаете ли вы, что существуют более тонкие признаки депрессии, которые могут остаться незамеченными? Давайте рассмотрим семь признаков депрессии, которые остаются незамеченными. Первый. Вы переключаетесь между эмоциями в зависимости от обстановки. Когда мы думаем о депрессии, мы часто думаем о том, что нам все время грустно. Но знаете ли вы, что это не всегда так? Тонкий признак депрессии – это когда человек переключается между грустью и счастьем в зависимости от сценария и обстановки. Например, вам может быть грустно, когда вы один, но очень радостно, когда вы гуляете с друзьями. Наличие рядом людей или чего-то, что отвлекает вас от проблем, позволяет немного расслабиться. Это также может быть так называемое вынужденное счастье, когда человек чувствует себя склонным улыбаться другим. Группа исследователей обнаружила, что потенциальные страдальцы депрессии в Твиттер меняют манеру использования языка и взаимодействия в социальных сетях. Вы можете заметить, что они посылают вам более негативные сообщения или публикуют более мрачные посты на своих аккаунтах в социальных сетях. Но когда вы общаетесь с ними лично, они совершенно счастливы. Эта онлайн-личность позволяет им быть и говорить то, что они хотят. Второе. Вы замечаете изменения в своих привычках. Существует определенная стигма вокруг того, чтобы не спать до поздней ночи. Когда вы видите сообщение или смс от друга в ранние часы, вы можете ничего не думать об этом. Но когда вы замечаете это более постоянно, это может вызвать беспокойство. Другие привычки, которые могут быть нарушены, это прием пищи, купание, одевание и поход на работу, в школу или на другие встречи. Игнорирование этих основных человеческих потребностей означает отсутствие заботы о себе. Тогда это может быть признаком того, что в игре есть нечто большее, чем просто усталость или лень. Номер три. Вы начинаете обвинять себя в чем-то, даже если это не ваша вина. Когда вы что-то натворили, важно взять на себя ответственность за это и держать себя в руках. Но замечаете ли вы, что кто-то извиняется за все, даже за то, чего он не делал? Вы говорите «Я пролил сок на рубашку». Они говорят «Извини». Вы говорите, что идет дождь, а я хотел пойти побегать. Они говорят «Извини». Они не заставляли тебя проливать сок на рубашку. Они не вызывали дождь и не портили день, но им кажется, что это их вина. Это может проявляться даже в том, что вы вспоминаете или заново переживаете постыдные воспоминание и не можете от него избавиться. Даже чувство вины может привести к депрессии. Номер четыре. Вы не делаете того, что делали раньше. Вы заметили, что в последнее время определенный друг отказывается от многих ваших приглашений потусоваться? Вы заметили, что они никуда не ходят, кроме работы или школы? Может быть, есть друг, который все еще появляется на своих увлечениях, таких как спортивные тренировки или музыкальные репетиции, но уже потерял всякое удовольствие. Все это признаки возможной депрессии. Когда вы находитесь в депрессии, деятельность, в результате которой вырабатывается дофамин, гормон хорошего самочувствия, не вызывает у вас прежней радости. Это еще один признак, который может быть связан с переключением, упомянутым в первом пункте. Человек может чувствовать, что ему нужно соответствовать прежнему приподнятому настроению и скрывать свои новые эмоции, чтобы не испортить настроение. Номер пять. Вам трудно принимать решение. Когда вы приглашаете свою вторую половинку погулять, неплохо было бы узнать, что она хочет делать или даже оставить решение за ней. Тот, кто страдает депрессией, может не иметь своего мнения ни о чем. Это может быть как мелкий вопрос, например, что съесть на ужин, так и более сложный, например, о том, на какую специальность поступить или как определить свой бюджет. Это может означать, что человек не чувствует себя достаточно хорошим или умным, чтобы принять правильное решение. Отказ от принятия решений может быть хорошим индикатором возможной депрессии. Номер 6. Вы всегда на взводе Раздражительность – распространенный симптом психических расстройств. Но как вы можете отличить их друг от друга? Допустим, вы влюблены в кого-то, и ваш друг знает об этом. Если ваш друг начинает флиртовать с вашей влюбленностью у вас на глазах, это ситуация, когда раздражительность является правильной и разумной реакцией. Но, скажем, у вас есть сосед по комнате и один общий телевизор. Вы хотите посмотреть фильм после работы, но когда вы приходите домой, ваш сосед уже смотрит что-то, что заставляет вас взорваться на своего соседа. Реакция непропорциональна ситуации. Конечно, раздражает, что кто-то смотрит телевизор, но это можно решить простым разговором. Вы можете спросить своего соседа, не против ли он, чтобы вы посмотрели фильм после того, как он закончит. Эта реакция на коленке разозлится, может быть признаком других проблем с психическим здоровьем, например, депрессии. И номер семь. Вы чувствуете физическую боль. Вы когда-нибудь чувствовали боль, например, мышечную или головную? И вы понятия не имеете, откуда она взялась? Если вы регулярно чувствуете физическую боль, всегда полезно проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы выяснить, есть ли у нее какие-то глубинные причины. Если ничего не найдено, следующим шагом может быть обращение к надежному специалисту по психическому здоровью. Удивили ли вас какие-либо из этих признаков? Замечали ли вы другие признаки депрессии у себя или близкого человека? Сообщите нам об этом в комментариях. Если вы или ваши знакомые обеспокоены тем, что у них проявляются признаки депрессии, пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью. И если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поделитесь им с другими. Ссылки и использованные исследования перечислены в описании ниже. До следующего раза. Берегите себя и до скорой встречи.